Здравствуйте, меня зовут Тарасенка Анна Тимофеевна. Я работаю в клинике стоматологии Smile Gallery с 2016 года врачом-стоматологом-терапевтом. Я бы хотела рассказать вам о профессиональной гигиене полости рта. Профессиональная гигиена полости рта состоит из нескольких этапов. Первый этап – это полирование поверхности зубов с помощью профессиональной пасты. Второй этап – пескоструйная обработка с помощью аппарата Airflow. Третий этап – это ультразвуковая обработка поверхности зубов для удаления наддесневых и подисневых отложений. И четвертый этап – преминерализация зубов. Для начала мы снимаем микробную биопленку с помощью профессиональной пасты и щетки. Микробная биопленка появляется на поверхности зубов уже через некоторое время после приема пищи. Поэтому после каждого приема пищи мы рекомендуем полоскать зубы и пользоваться зубной нитью, то есть флоссом. Следующим этапом является пескоструйная обработка поверхности зубов с помощью аппарата Airflow. Мы являемся референтной клиникой Кава поэтому мы используем порошок Profi в составе которого имеются гигроскопичный кальций, которые представляют собой сферическую структуру, благодаря которой порошок как бы перекатывается по поверхности зуба, тем самым щадяще и безболезненно удаляя зубные отложения. Затем мы используем ультразвуковое очищение поверхности зубов от наддесневых и поддесневых минерализованных отложений. Суть данной методики заключается в том, что мы используем ультразвуковой скалер, который с помощью ультразвуковой вибрации бережно и безопасно удаляет твердое минерализованные отложения. Также в нашей клинике имеется звуковой наконечник, который мы чаще всего используем у беременных, потому что в этот период зубы становятся намного хрупче за счет того, что кальций вымывается из зубов. Поэтому звуковая насадка своими амплитудными движениями, очень щадящими, бережно и отравматично удаляет твердое минерализованное отложение. И заключительный нота профессиональной гигиены полости рта – это реминерализация мали. Реминерализация эмали – это своего рода заместительная терапия минералов в зубную эмаль, так как вследствие того, что зубной налет постоянно скапливается на поверхности и не всегда полностью счищается, образуются участки деминерализации, которые в дальнейшем могут перерасти в кариозную полость. Поэтому с помощью реминерализации можно избежать появления кариозного процесса, а также его осложнения. Профессиональную гигиену полости рта мы специалисты Smell Gallery рекомендуем делать не реже, чем один раз в полгода, но если у вас интенсивный прирост кариеса или есть какие-либо парадонтологические проблемы, то нужно делать гигиену раз в 3-4 месяца. Также, если вы носите брекет-систему, то мы рекомендуем тоже делать чистку не менее, чем раз в три месяца. А я желаю вам здоровых и белоснежных улыбок и помните, что лучше предупредить заболевание, нежели потом его лечить.